Несколько лет назад, и наверняка даже сегодня, очень многие из нас придают большое значение понятию биотипа. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, понятие биотип Дисны в отдельной единице не существует, потому что биотип он привязан как к биотипу Дисны, так и к биотипу костной ткани. Также на сегодня уже известно, что у людей с тонким биотипом десны имеется мелкая неба мелкая неба это означает недостаток кератинизированных тканей которые мы можем забрать то есть тут все взаимосвязано чем тоньше биотип десны тем сложнее отстаивать лоскут но это не является оправдывающим фактором когда у вас получается неудовлетворенный результат после операции. Трансплантат не прижился или плоскут или некротизировался. Поэтому на сегодняшний день толщина десневого края не влияет на выбор метода лечения. Биотип лисный, тонкий биотип, он характеризуется определенными Показателями толстому биотипу свидетельствует коронковая часть зуба, квадратная форма зуба, тонкий межзубной сосочек. Но и это не самое важное. Понимаете, у каждого человека во рту на одном зубе может быть толстая, толстый биотип и может быть тонкий биотип. Соответственно, биотип десны он формируется в момент прорезывания зубов, в момент эксплуатации этих зубов, после атагонтического лечения толстый биотип может превратиться в тонкий биотип. Поэтому мы не должны говорить, что у пациента тонкий биотип, вот он всю жизнь с этим тонким биотипом будет ходить. И нельзя, вот я еще раз повторюсь, ориентироваться на биотип десны и выбирать методику лечения. На нижней челюсти в области 31-41 зубов отмечается тонкий биотип, но в области двоек отмечается толстый биотип. Это еще раз является доказательством того, что в области одного зуба один биотип может быть, в области второго зуба, другой биотип. По каким признакам мы проводим классификацию лицесии Дисны? Очень важная информация, очень важные слайды. Потому что, понимая классификацию рецессии, мы можем говорить о прогнозе устранения рецессии с десны и о риске получения рецидива. Любая классификация, любую классификацию 1, 2, 3, 4 класс, мы характеризуем по четырем показателям. Первое — это по расположению зубов. Второе — это по положению десневого края. Третье ⁇ это состояние межзубной костной перегородки. И четвертое ⁇ это наличие или отсутствие межзубного сосочка. Класс первый. Зуб не развернут, не изменен, не выдвинут. Линия цементной малевого соединения, она четко видна. Наиболее апекальные край рецессии располагается корональные линии цементно-малевого соединения. Межзубная горизонтальная поддержка, она сохранна. И межзубные сосочки полностью заполняют межзубной треугольник. Вероятность закрытия рецессии 100%. Класс номер два имеет два подкласса, первый и второй. В целом, второй класс, зуб не развернут не изменен, не выдвинут. Линия цементное малового соединения также четко видна. Наиболее опекальный край рецессии располагаются опекальные уже линии слистом сетевого соединения. Вот по этому параметру отличается первый класс от второго. При первом классе линия располагается корональные, при втором классе она уже может располагаться опекально. И первый подкласс второго класса характеризуется тем, что апекальная граница линьца слизистой представлена в кератинизированной тканью. А второй подкласс характеризуется тем, что опекальная граница она представлена подвижной слизистой. При втором классе успех может быть в 100 процентов случаев. При первом и втором классе все зависит от наших мануальных навыков. Это раз, и второе от того, насколько Четко мы выдали рекомендации пациенту, и насколько точно он эти, выполня, эти рекомендации выполняет. То есть при рецессии в Дисней нельзя говорить, что вот я умею, я сделаю, и у вас будет успех. Часто пациентам мы отказываем. Те пациенты, которые приходят говорят, у меня все хорошо, устраните рецессию, чтобы было еще лучше, ты не пациентам отказываем. Мы их проверяем месяц-полтора-два. Они приходят, мы обучаем их правильным навыкам гигиены полости рта. Просим их прийти через неделю-две, показать, как они чистят, научились или нет. Проводится профессиональная гигиена полости рта. Объясняется, разъясняется, почему гигиена полости рта важна для них. Потому что мы уже сами знаем, что основная причина возникновения рецессии весны — это руки пациента. Поэтому если мы не добьемся того, что человек нас поймет, через два месяца, через три месяца у вас будет рецидив. И вы будете винить себя, или методику, или технику. Но это не так. На сегодняшний день, открывая адекватную литературу, мы видим, что любая методика имеет свои показания, противопоказания. И любая методика может устранить рецессию от 95 до 100% случаев. Поэтому остается очень аккуратно выбирать пациентов. Всем нельзя делать рецессию. Не побоюсь этого слова, неадекватным пациентам для этого клинического случая операция выполнять нельзя. Или те люди, которые ожидают от вас сиюминутного результата, что завтра уже будет бледно весна, рецессия устранится на 200%, и они могут продолжать жить так же, как до этого жили. Жизнь у них изменится. Изменения произойдут в первые две недели, когда вы ограничите во много. Вот на этапе консультации вы расскажите им о ограничениях, которые нужно будет соблюдать в первые недели, и вы проверите, он готов или не готов. Если он не готов, тогда нужно продолжать консультацию. Не переходить пока к выборам метода лечения. Ни в коем случае. Третий класс. Зубы могут быть слегка развернуты, неправильно расположены, выдвинуты. Линия цементно малевого соединения, она видна. Маргинальный край лица доходит или переходит с листа десневую линию. Уже отмечается потеря межзубной кости. опекание линии цементно малевого соединения. Межзубные промежутки не полностью заполнены межзубными сосочками. Вероятность успеха, до 90%. И э, сразу, переходя на четвертый класс, при котором уже имеется потеря межзубной костной перегородки, опекание линии следствия десневого соединения, мы уже используем другие термины. Мы, если сталкиваемся с рецессией третьего и четвертого класса, мы ни в коем случае, ни себе, ни коллегам, ни пациенту, мы не говорим о закрытии рецессии десны. Мы говорим о стабилизации десневого края. Мы говорим о углублении преддверия полости рта. Мы говорим о создании зоны прикрепленной кератизированной десны. И все это мы делаем для того, чтобы пациент мог чистить зубы правильно и не причиняя себе боли. Третий, четвертый класс ⁇ это увеличение толщины десневого края. Это углубление преддверии полости рта но это никак не устранение рецессии Дисней. Поэтому нельзя драться за третий класс и говорить, я не получил, то есть пациенту сказать, что да, мы не все не сделаем, мы устраним лицессию. И потом оправдываться, говорить, нет, а мы не говорили об устранении, мы говорили об увеличении. Поэтому изначально, если пациент приходит, мы говорим, нет, это не устраняется. Это вот в книгах написано, что это не устраняется. Мы можем создать, восстановить десневой край на том уровне, где имеется костная ткань. Но никак не выше. Поэтому зуб останется обнаженным. Мы просто создаем условия для индивидуальной легенды полости рта. Все. Диагностика.